Всем привет, на связи офисер и сегодня мы сыгранем замечательную космическую игрушку Dreadnought. и для этого давайте быстренько зайдем в кораблики оберон и здесь фурия сегодня именно фурии мы и сыгранем первое что у нее будет это легкие зенитные турели второго уровня далее бомбовая катапульта второго уровня Стазисная ракета второго уровня, легкие автопушки второго уровня и маневр пикирования второго уровня. Кстати, все это у нас уже второе, второе улучшение. А первое улучшение мы посмотрим чуть позже. Итак, играть, рекрут и любой. И, конечно же, играть. И у нас запуск матча. Ну что ж, посмотрим, что нам предложит сегодня Играя из карты. И посмотрим, как мы сможем справиться. Амирани, карта, командный смертельный бой. Нужно достигнуть предела очков раньше противника. Ну и нужно набрать соточку очков. Естественно, карманных кораблей здесь не будет. И мы будем уничтожать врага. И за каждый снесенный, вынесенный... С этой галактики корабля мы будем получать по 4 очка. Ну, а если закончится время, в любом случае победит команда, набравшая наибольшее количество очков, разумеется. Ну что ж, лава бурлит, а это значит, ух, тяжко нам будет. Хайгайс нам пишет Клим в чате Дреднота. Но это не важно, мы берем Фурию. Нажимаем готовый ползуночек и просто вылетаем. Да, мы вылетели так знатно, что.. Action Station, ActionStej. Говорят нам. Ну что ж, мы, конечно же, немножко ускоримся. И сейчас посмотрим, на что способны наши снарядики. О! Давайте по вот этому бомбанием, парню. Что-то полетело по нему. Ага. Смотрите-кась. Они летят чисто. Чисто вот так вот. Так, туда еще снарядик пошел. Один. Ч-то. Че урон вообще не проходит? Ой-ой, прилетело. Прилетело все наше дело. Такое ощущение, что урон реально не идет. А, походу его хиляют там. Вот он и Давайте чуть сдвинемся с места. Что ж, мне не дают ускориться-то, а? Так. Здесь, конечно, опасно стоять. Поэтому мы вот здесь где-нибудь спрячемся. Как? Не задеваю. Ой, пацан, я в тебя что-то выпустил. Он тоже что-то выпустил. А давайте-ка сейчас мы по нему... Так, он не закрепился. Тут вот еще парень есть. на жизнь! Вот это был выстрел. Но ребята, как мы видим, обороняются и правильно делают. 100 очков. Это несложно набить. У нас какой-то Рико, и почему-то он не вылетает. Паразит такой. Ай. Ну что ж, давайте подойдем к ним справа. Попробуем это сделать. Вот еще ребята просто встали стоять. Чего ждут, непонятно. Вот так долбанем, и вот так долбанем. Сами быстренько, быстренько уйдем в сторону. ой там просто дикий капец какой-то. Так, все, я скрылся. Ой, хе-хе-хе, пацаненок. А, это причем мощный парниша. Если он нам, по нам долбанет. Вот, он уже начал бить. П -п -п Почему его не видно, а? Паразита кусок. Так, ну-ка, сиди-ка сюда. А, забрали тебя. Жаль, что это был не я. Ой, парень. Ах ты ж, зараза, ушел вниз. Что ж они все такие, а? Начинаешь по ним стрелять, они уходят. Парнишу нашего завалил. Так, пойду я чуть-чуть в сторону. Попробую что-нибудь сделать. Так, у нас небольшое преимущество, по -первых. Но нужно быть аккуратным. Так, вот может быть по вот этому долбаню? Поэтому нам почему-то не дают закрепиться. Но я попробую это сделать. С бочины неплохо. Смотрите, от нас, от нашей летят в него. Замечательные хуанговские лучи. И неплохо по нему прилетело. Ой, еще туда шикарную пульку запульнули. Так, все отлично. Ах, ты паразита, кусок. Так, сейчас мы тебя заберем. Фурия против Фурии. Так, давай. Давай, давай. Сейчас мы тебя заберем. Пока. Забрали. Так, только вот парниша убежал оттуда. Так, давайте быстренько от отхиляемся, а то восстанавливаемся и уже пойдем дальше. Нет, нет, не достану, однако. Не, не достаю вообще никак. Единственное, что я туда могу запульнуть. Так это вот Launching такую Katagorga. штуку. Сработает она, не сработает. Мы это увидим уже сейчас. Так, а здесь у нас мы должны кого-нибудь встретить, Но вот почему-то я никого не вижу. Так. Как бы меня кто не увидел. Ой, добили отлично, но не мы конечно же Ладно, это не так важно Самое главное То, что у нас что-то да выходит Так, а что эти штуки прямо чисто туда? Нет, смотрите, вон Ох, бомбануло-то как туда а? Ох, мы сколько урона нанесли Парень обалдел от такой. Приколюхи. Это тоже что-то ушел. Ой, больно. Больно, братан. Ах ты, зараза. Все, прячемся нафиг. Я к нему туда пульнул зарядик. Бум надеяться, он его раздолбит так да забрали мы этого парнишу а почему бы нет да вот такая у нас щедрая фурия сегодня так. ой да вас там несколько не к сожалению я не достаю вас вот этого тоже наверное не достану мне, смотрите, что-то прицеливался. Ой! Нет, ты тоже меня не достанешь. Так, тоже не достаю. Надо куда-то поближе к ним подбираться немножко. Что-то тут не совсем круто так стоять. Так, ну и мы еще не проверили две замечательные наши способности. Это легкие автопушки которыми мы можем стрелять поближе, находясь к врагу. И маневр пикирования. Он нам, конечно же, поможет, если мы будем находиться... Ну, и по нам будут стрелять таки неплохо. Так. Давайте попробуем. Пока. Ну, вот так работает ближнее оружие. Так, и... А, это по нам долбанули, да? Не надо по мне было долбить. Я хороший парень. Так, мы сейчас, знаете, что сделаем? Бомби нафиг. Кто тебя там восстанавливает, а? Так, пошли вниз. Неплохо мы ушли. Как вам такой поворот, ребята? А? Ай, почти забрал. Дайте фурию забрать-то, ну. Есть. Эфесерк забрал ее. Так, нашего брата она убили. Ах, тебя хиляют. Ну, сейчас там прилетит снарядик. Он его, походу, отразил каким-то макаром. По мне пытаются стрелять с одного выстрела, но у них ничего не выйдет. Ребята, у вас ничего не получится. раза. Прощай. Я был быстрее тебя, поверь. Ой. Неплохо мы сыграли Фури. Оказались на втором месте. И это круто. И это круто. При том, что я уже давно не играл в Дреднот. Больше недельки. Лучший результат в команде урона оружия. Вот это круто. Ну что ж, в следующий раз мы уже посмотрим, что из себя представляет фурия с другим набором артиллерийским. Ну а с вами был Офисерк. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть. Ближайшее. Время мы... А что я буду говорить? Смотрите просто на канале. До скорого всем. Пока.